по которым система сама будет регулярно искать обновления на всех электронных торговых площадках. Все потенциально подходящие тендеры, в том числе только планируемые к размещению, будут вам доступны в личном кабинете в разделе «Потенциальные заказы». После создания фильтра вы сможете отслеживать новые закупки на всех секциях ОТС, на 8 федеральных площадках, в ЕИС и других источников. Также сможете оценить состояние рынка по указанным вами критериям, в любой момент посмотреть список закупок различных площадок, подходящих под условия конкретного фильтра, а также легко управлять списком заказов, автоматически сформированным из всех закупок, которые могут быть интересны вашей организации. Создадим фильтр поиска по тендерам. Для этого в разделе «Потенциальные заказы» перейдите в меню «Тендеры», Заполните параметры поиска, которым должны удовлетворять интересные вам тендеры. Например, ключевые слова, место поставки, категория товаров, работ, услуг и так далее. После чего в разделе сохраните этот фильтр, введите название фильтра, для этого нажмите на значок «Карандаш», вы можете выбрать цвет для этого фильтра. При необходимости под названием фильтра установите отметку «Показывать фильтр» в меню личного кабинета. В таком случае перейти к фильтру и списку удовлетворяющих ему заказов можно будет непосредственно из главного меню слева. Для сохранения фильтра нажмите кнопку «Сохранить». Так как при создании фильтра мы установили отметку «Показывать фильтр в меню личного кабинета», данный фильтр отобразился у нас в меню «Потенциальные заказы», «Тендеры». И вот отображается данный фильтр «Монтаж изделий». Для просмотра заказов по этому фильтру нажмите на его название в меню. Отобразятся закупки, соответствующие условия фильтра. Также использовать фильтр поиска вы можете в разделе «Тендеры». В блоке «Где искать» установите в сохраненных фильтрах поиска и выберите нужный фильтр из списка, после чего нажмите «Показать». Справа отобразятся закупки, соответствующие условиям поиска. Для редактирования либо удаления фильтра перейдите в раздел «Настройка сохраненных фильтров заказов» Здесь будут отображаться все ваши фильтры в зависимости от раздела, в котором вы его создавали. То есть фильтры по тендерам, планируемым закупкам и субподрядам. Для удаления фильтра напротив нужного фильтра нажмите на значок «Корзина», для редактирования фильтра – на значок «Карандаш». Также в этом разделе вы можете создать новый фильтр. Для этого нажмите соответствующую кнопку. А сейчас перейдем к следующей теме. Работа с заказами После заполнения критериев поиска справа отобразятся найденные заказы. Заказы разделены на вкладки «Актуальные». Здесь отображаются заказы, по которым подача заявок еще не началась, либо уже идет. В архиве на данной вкладке отображаются заказы, подача заявок, по которым была завершена. На вкладке «Все» отображаются как актуальные заказы, так и заказы, по которым подача заявок уже завершена. На вкладке «Аналитика» вы можете просмотреть оценку рынка тендеров, удовлетворяющих заданным вами фильтры фильтре критерия. Сервис «Аналитики рынка» выбранной категории позволяет оценить текущий объем рынка по всей территории России, топ заказчиков и конкурентов на рынке, риски участия, заключение исполнения договора. Также результаты «Аналитики» помогут наиболее эффективно настроить параметры существующих фильтров поиска и подсказать параметры для настройки новых. Раздел «Аналитика» включает в себя подразделы «Емкость рынка», «Заказчики», «Конкуренты», «Риски». В подразделе «Емкость рынка» вы можете просмотреть аналитику по следующим показателям. Распределение по кодам УКПД-2. Данная диаграмма отображает, какая доля закупок, удовлетворяющих параметрам фильтра, приходится на ту или иную категорию товаров-работ-услуг. Топ кодов УКПД-2. Данная таблица отображает топ категорий, которые чаще всего встречаются в тендерах. На основании этой таблицы вы можете изменить фильтр мониторинга или создать новый. Для этого отметьте интересующую категорию и выберите подходящее действие. Распределение тендеров по регионам России. В данном разделе на карте регионы раскрашены в цвета разной интенсивности в зависимости от доли тендера в каждом регионе. Чтобы просмотреть информацию, наведите курсор мыши на нужный регион. История закупок и прогноз. Данный раздел отображает диаграмму по количеству и сумме тендеров, проведенных в определенный период. То есть здесь вы можете посмотреть историю публикации тендеров, а также прогноз проведения новых тендеров с указанными в фильтре характеристиками на год вперед. Также здесь вы можете просмотреть распределение закупок по ценовым диапазонам, сезонность спроса и долю МСП. Следующий подраздел аналитики – заказчики. Аналитика этого подраздела представлена следующими показателями. Распределение заказчиков по регионам России. На карте отображается количество заказчиков в каждом регионе. При этом регионы раскрашены в цвета разной интенсивности в зависимости от количества заказчиков в данном регионе. Топ заказчиков. Здесь вы можете просмотреть крупных заказчиков количество проведенных тендеров по каждому заказчику, текущие, планируемые тендеры и так далее. Следующий подраздел – «Конкуренты». Здесь аналитика представлена такими показателями, как конкуренция в тендерах по регионам. На карте для каждого региона будет отображаться среднее количество участников в одном тендере и средний процент снижения начальной цены. Помимо этого, в данном разделе вы сможете просмотреть распределение числа участников и процент снижения цены по диапазонам сумм, топ конкурентов, из каких регионов поставляют поставщики и конкуренция по сезонам. Следующий подраздел аналитики – риски. Оценка рисков отображает результаты участия в тендерах, подходящих под условия шаблона поиска. Для построения диаграмм система рассчитывает доли отклоненных заявок, Уклонение от подписания контракта, контрактов с просрочкой исполнения и контрактов с просроченной датой оплаты. Ниже вы можете просмотреть долю расторгнутых контрактов с детализацией по причинам. Также результаты поиска заказов. В структурированной форме вы можете выгрузить в Excel-файл. Для этого нажмите кнопку «Excel». Те закупки, которые были найдены по вашим критериям поиска, будут выгружены в Excel-файл. В OTC реализована удобная система управления заказами организации на всех этапах. От потенциальных заказов, которые были рассмотрены нами ранее, до завершенных. Вы можете работать с закупками всех площадок, не только у OTC, даже если они еще не опубликованы. Все заказы собраны в одном месте для удобного контроля этапов работы с ними. Рассмотрим раздел «Заказы в работе». Здесь собраны заказы, которые были приняты в работу. В разделе могут отображаться не только закупки OTC-тендер, но и закупки других площадок. Для того, чтобы заказ отобразился в этом разделе, необходимо при поиске тендеров взять понравившийся заказ в работу. Тогда он автоматически будет перемещен в папку «Заказы в работе» на вкладку «Тендеры» «Подготовка к участию». По таким заказам вы можете вести обсуждения с коллегами в чате заказа, отслеживать этапы работы и получать подсказки по участию в тендерах различных типов. Следующий раздел – «Полученные заказы». Это завершенные заказы, по которым был заключен договор с заказчиком. В архив заказов попадают заказы, которые были завершены по какой-либо причине без заключения договора. Например, не удалось принять участие в тендере. Также в этот раздел попадают потенциальные заказы, которые неинтересны или в которых истек срок подачи заявок. Для просмотра более подробной информации о заказе нажмите на его название либо на кнопку «Подробнее». Откроется подробная карточка заказа. Здесь вы можете посмотреть основную информацию о заказе, информацию об этапах и сроках проведения закупки, вот, например, сейчас данная закупка находится на этапе подачи заявок. Также это отражено в таймлайне. Помимо этого, в карточке заказа будет отображаться информация о заказчике, об обеспечении заявки и обеспечении исполнения контракта. В разделе «Порядок участия в тендере и заключения договора» вы сможете посмотреть номер закупки на площадке, правила проведения закупки, способ закупки, способ подачи заявки и секция, в которой проводится данная закупка. В разделе «Ограничения и требования к участникам» вы сможете просмотреть минимальные требования, которые нужно выполнить для участия в этой закупке. Если данная закупка соответствует вашим фильтрам поиска, то в разделе «Найдено соответствие фильтрам» будет отображаться данный фильтр справа в разделе информация для работы с тендером вы сможете просмотреть информацию о необходимом тарифе для участия в этой закупке аналитическую информацию по закупке в каждой закупке поставщик может оценить свои шансы на победу используя предиктивную аналитику OTC, которая включает в себя оценку заказчика заказчик оценивается по ранее заключенным контрактам оценивается доля расторгнутых контрактов просроченных расторгнутых по инициативе заказчика либо поставщика, доля уклонений по закупкам этого заказчика, а также доля контрактов, заключенных с новыми поставщиками. Помимо этого, производится оценка прогноза участия конкурентов, то есть платформа ищет поставщиков, которые работали с похожими лотами на основе региона, цены, УКПД-2, характеристик заказчика и множество других параметров. Данные об участии поставщиков в тендерах за последние два года подгружаются с сайта единой информационной системы. Первичный отбор происходит по региону закупки. Далее уже сравнивается у КПД-2. Получившийся список показывает все организации, которые теоретически могли бы поучаствовать в данном тендере. Также вы сможете воспользоваться чек-листом, чтобы ничего не забыть при подготовке к участию в тендере, просмотреть контакты по тендеру, и так далее. Спасибо за внимание.